друзья привет вчера я записал видео о том что мы запускаем сигнальный канал В первую очередь хочу вас поблагодарить тех кто конечно откликнулся на это и присоединился к нашему бесплатному каналу сказать вам большое спасибо я честно говоря не думал о том что будет такой хороший отклик и такой быстрый а главное в таком объеме сейчас как вы можете видеть здесь больше 60 человек присутствуют и Честно говоря, мы были удивлены. О чем это говорит? Ну, наверное, о том, что все-таки люди верят тому, что делаю я, что, делает, что делают мои коллеги, имеется в виду сообщества в -теме, Харьковский клуб трейдеров. И это говорит также о том, что вы непосредственно доверяете нам. Ну и, конечно же, от себя хочу сказать, что мы постараемся оправдать это доверие и не подвести. Для того, чтобы все получилось правильно и гладко. Я сейчас хочу объяснить, почему же все-таки наши сигналы работают. Чем они отличаются от большинства остальных сигналов? Я, говорю, я не говорю, что все сигналы прям не рабочие и плохие. Я говорю о большинстве сигналов, и я думаю, что вы со мной в этом согласитесь. Тему того, почему работают наши сигналы, я бы хотел непосредственно со сравнения с остальными криптовалютными сигналами, я не знаю как там на Форексе, я честно говоря особо в них не разбирался. Я вот знаю, так как большую часть своего контента я делал непосредственно по криптовалютной тематике, то естественно я знаю и о криптосигналах, так называемых, да, которые в основном давались в канале Телеграма. И что я конкретно заметил, то что очень много информации давалось, типа вот знаете там, берем сейчас до да, заходим потом когда э, там инструмент влупил какую-то дал свечку или как обычно это был памп, а часто так всего и бывало что якобы э, брали фундаментальную новость до да, какую-то потом через какое-то время эта монета пампилась, потому что это щиткоин обычный и люди естественно на хаях не по успевали выход, по выходить если кто ставил take profit то, то хорошо а кто не ставил тот как бы ну извини э, говорили о каких-то целях, вот, э, то человек либо остался в позиции, либо его закрыла по стопу потом, либо он э, начал, остался халдить эту монету, ну, либо ему повезло, он вышел, да, на э, пике пампа. Так вот, у нас так не происходит. Почему? Потому что у нас вся стратегия, она механическая. Что Что это значит? Это уже второй пункт, о котором бы я хотел поговорить. Во-первых, начнем с того, что мое личное убеждение, для того, чтобы стратегия торговли была успешной, нужно оградить ее от человеческого фактора. Что я имею в виду? Ну, представьте себе, все мы знаем те же уровни, те же тренды, да, вот это вот все. Торговля по уровням, человек сидит смотрит, якобы выжидает этот уровень, находит этот уровень, торгует там либо отбой, либо пробой, либо тест, либо ретест. И, естественно, уровни, это каждый, для каждого человека уровень будет разным. Кто-то его увидит ниже, кто-то его увидит выше и так далее. Точно та то же самая ситуация же идет и непосредственно с трендовыми линиями. Ну, я говорю такие сейчас, примеры очень, очень приземленные, скажем так. Но я думаю, что посыл будет понятен. Так вот, и также не стоит забывать то, что почему человеческий фактор, да, существует, мы все с вами люди, правильно, у нас есть эмоции, у нас есть как бы жизнь, да, помимо трейдинга мы же не то, что там закрыты в какой-то капсуле, и как роботы выполняем одну и ту же задачу, там проснулись, подошли к компьютеру, сидим, четко выжидаем позицию, оп, нажали, вошли в позицию, автоматически поставили стоп, тейк профит, там все, сидим, ждем об, следующий сигнал, вошли в позицию нет, такого не бывает, к сожалению или к счастью, я не знаю, наверное, к счастью все-таки все мы люди, у нас есть семьи, правильно, у нас какие-то заботы, нас всех отвлекают, мы можем э, меняться наше эмоциональное состояние, можем быть злым, мы можем быть веселые, чрезмерно, вот это все изменение состояния, но, ну, естественно, влечет за собой и неправильные решения в процессе трейдинга, особенно трейда. Так вот, если ты вчера не усмотрел этот уровень, а сегодня у тебя приподнятое настроение, и ты считаешь, что ты сворачиваешь город, ты, естественно, найдешь уровень где угодно, потому что, поверьте, уровни они есть везде я хочу просто привести сейчас пример ну вот допустим откроет пятиминутку сейчас здесь у меня открыт активные а, к доллару ну неважно то есть не нужно сейчас привязываться к активу скажите мне пожалуйста вот это вот а, где инструмент начинает ну, разворачиваться да потихонечку то есть появляется покупатель появится продавец начинается продавливание потом опять покупатель откупает позицию скажите мне вот это уровень ну вроде бы как есть несколько точек касания окей это уровень вот это уровень скажите нет почему нет ну так от него же цена отошла она же не пошла выше почему это не уровень а вот это вот не уровень вот здесь вот конец свечи вы понимаете, о чем я говорю? То есть, уровни, они на самом деле прослеживаются везде. И торговля по уровню, это достаточно такое отдельное наверное, видео достойное. Я, сейчас не говорю о том, что вы не имеете права торговать по уровню. Если у вас это получается делать, пожалуйста, торгуйте. Не вопрос. Я просто здесь э освещаю, говорю точнее, свое личное мнение. Потому что я все это перепробовал, прошел. И Так вот, лично опять-таки, мое убеждение состоит в том, что только лишь благодаря нахождению каких-то статистических данных по инструментам, которые показывают свою определенную очередность за определенный период, высчитав это все математически, да, естественно, это нелегко, это не уровни вам находить. Понятное дело, нужно углубиться в эту тему, нужно изучать какие-то не трейдерские материалы абсолютно, потом это все высчитывать, переводить в трейд, понимать, как это можно использовать. И только после этого эта стратегия будет успешной. Это лично мое мнение. Торгуйте как все, но будете колебаться возле ноля или будете в минусах. Рано или поздно. И не говорите мне, что сейчас вы сделали сегодня несколько иксов. Дальше. Самописный индикатор. Я не говорю сейчас об индикаторах, которые все мы с вами знаем прекрасно. RSI, там, MACD, скользящие средние, пускай это не индикатор, но тем не менее, его некоторые так используют. Я сейчас говорю о тех закономерностях, которые вы непосредственно находите на графике, или на графиках, если брать парный трейдинг, да, как мы торгуем его. Для этих закономерности пишутся индикаторы пишутся они вами, не вами или людьми которых вы нанимаете, неважно если у вас нет э, определенных знаний, это не страшно наша стратегия, она перешла в русло механической заметьте, не автоматической потому что алготрейдинг это совсем другая история и для них нужно подбирать отдельно параметры, нужно отдельную стратегию подбирать, потому что вот конкретно нашу торговую идею можно поставить на алго Трейд, но здесь есть также и минусы, которые, наверное, не поместятся в это видео, я о них, возможно, поговорю в другом. Я бы хотел вам показать сейчас на примере одного из индикаторов, который мы используем. Это индикатор, собственно, парного трейдинга для криптовалют. Сигнал по криптовалютам мы пока не даем, но у нас для этого все готово и мы сейчас протестируем некоторые моменты и уже они будут появляться. Так что если вы еще не подписались на наш бесплатный канал сигнальный, пожалуйста, подписывайтесь. Ссылка, естественно, будет в описании. Обратите внимание, да, то есть вы можете видеть, что это движение определенное некоторых криптовалютных пар. Все это происходит через доллар. Вот эта вот ярко-красная линия это биткоин, все остальное это альты, но ну, они здесь распределены по цвету, если вдруг вам видно, посмотрите. Синяя это айота, э, вот эта вот бледненькая такая это нео, лайткоин это бирюзовая, Ripple это желтая, эфир это розовая и биткоин Gold коричневая, вот здесь вот она идет. Так в чем заключается же принцип наших сигналов и в принципе принцип нашей торговли? В том, что мы берем отклонения между инструментами, которые коррелируют друг с другом. Ну это принцип парного трейдинга. Смотрите, здесь допустим мы берем биткоин, да, мы его собственно лонгуем. Я думаю это понятно. Здесь в этот же момент, то есть мы не берем одну ногу, мы берем их естественно две. Биткоин мы лонгуем, а шортим мы собственно нео. Почему? Потому что статистически и математически мы вычитали вот эту вот закономерность. В итоге, когда мы получаем профит, нам не важно, это у нас тренд восходящий, у нас тренд нисходящий, это все не играет абсолютно роль, потому что стратегия рыночно нейтральна. Когда достигает пересечения этих двух активов, а пересеклись они примерно, первое касание было 11.05, а, допустим, взяли мы его 24 апреля. 20, давайте будем говорить, окей, 26 апреля, не вопрос. 26 апреля мы взяли и закрыли мы свою позицию с плюсом 11.05. Вот таким вот образом это все работает. И, собственно, остальные все параметры, которые здесь находятся, ровно то же самое происходит на крипте. То есть вы поняли, здесь мы зафиксировали свою прибыль. Когда сходятся инструменты, мы фиксируем прибыль. То же самое мы могли проделать и с остальными альтами. То есть все альты мы могли бы шортить по отношению к битку. Биток мы лонгуем, все альты остальные шортим. И тем не менее, рано или поздно, а в нашем случае это произошло меньше, чем за месяц, это все пришло в прибыль. То есть пересечение двух активов является нашей прибылью. Неважно, это будет вот такое пересечение, это будут вот такое пересечение или как, какое угодно, друзья мои, но это будет в любом случае пересечение рано или поздно, потому что эти активы коррелируют друг с другом и большое отклонение друг от друга им становится просто-напросто невыгодно. Будем говорить так. Возможно. То же самое, ровно то же самое происходит на валютном рынке. Только там вот это вот движение оно наиболее такое вот размашистое именно, поэтому мы Делаем больше упор на валютный рынок, именно, а не на криптовалютный. Но здесь это тоже работает и оно доказывает и показывает свою эффективность. По прибыли, если вас интересует, а я уверен вас интересует этот вопрос, то криптовалюты, когда мы их тестировали, они давали порядка 40% на протяжении полугода, что достаточно неплохой результат. Теперь бы я хотел перейти к сигналам непосредственно. Если вы еще не подписаны на наш бесплатный канал по сигналам, где мы даем сигналы на криптовалюту и на форекс, по крипте мы будем давать чуть позже, сейчас в основном идет, набирал сегодня портфель по форексу, вот вы можете его видеть. Пожалуйста, ссылочка будет в описании, переходите, подписывайтесь, он бесплатный на протяжении трех месяцев, вы можете его протестировать, понять нужно вам это или не нужно, сможете вы его торговать или нет, после этого уже решать оставаться с нами или нет, собственно. Вот эти вот сигналы, я бы хотел поговорить сейчас непосредственно о том, как же собственно их торговать. Когда вы его получаете, у вас здесь все четко написано, придумывать ничего не нужно. Вы взяли позицию, поставили take profit на 100 пунктов, все, ждете. Стопов нету, если будет какое-то добавление, вам сообщат дополнительно, что будет добавление по инструменту, и вы его не пропустите, скорее всего, потому что весь канал ведется в Дискорде, именно поэтому для этого это сделано чтобы не пропускали и не нужно делать какие-то короче выдумывать велосипед не нужно не нужно там закрывать позицию раньше не нужно добавляться раньше не нужно выставлять стоп лосс потому что это все неизбежно приведет вас к потерям это все отработано не один год конкретно эта стратегия на валютах работает более уже четырех лет ну скажем более трех почти четыре и поверьте она доказала свою эффективность и на маленьких депозитах, и на крупных, и на очень крупных. Поэтому все это статистика, высчитанная при помощи математики. Как, собственно, и должен вестись трейд. Ну и плюс еще добавлено, естественно, риск менеджмент, потому что без него никуда. Если нет стоп-лосса, значит, нужен жесткий риск менеджмент. Вот он, собственно, просчитан тоже, опять-таки, на основании статистики и математических. Естественно, сначала я рекомендую попробовать поторговать эти сигналы на демо-счете. Когда будут сигналы по крипте, вы можете их торговать на TradingView, там есть демо-счет или Paypal Trading, если вы не знаете. Если вы хотите сейчас пробовать торговать валюты, пожалуйста, открывайте демо-счет. Мы рекомендуем Групп. все ссылочки там будут тоже в описании к этому видео и в личном сообщении, когда вы присоединяетесь к каналу. Поэтому эту вещь вы не пропустите. Как разбираться в демо-счете, как его открыть, я думаю, вы тоже разберетесь там все элементарно. Единственное, что я сниму, наверное, видео относительно терминала c -Trader. Это касаемо валют, потому что в нем есть определенные особенности, которые нужно учитывать. На этом, друзья, у меня все. Большое вам спасибо за внимание и я буду очень рад, если вы все-таки поддержите нас тем, что присоединитесь к нашему каналу. И составите свое мнение относительно того, стоим ли мы внимание как трейдеры или как сигнальщики, или же не стоим. Если у вас будут какие-то замечания, предложения или пожелания, мы, естественно, будем с радостью их рассматривать. Мы вас всех выслушаем. Если они есть, прямо сейчас пишите мне в личку или в комментариях под этим видео. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.